любители машинной вышивки. Наигравшись со встроенными дизайнами, вы с головой погрузились в интернет и поняли, что он наполнен бесплатными и платными дизайнами, которые только и ждут, чтобы вы их скачали, купили и вышли на своих вышивальных машинах. И все идет отлично, пока однажды... О боги! Что стало с дизайном? Почему он такого цвета? Сегодня у нас речь пойдет о прекрасном и ужасном формате dst. В формате, который не хранит лишнее, но при этом сообщает вышивальной машине многое. В формате, который обходит стороной начинающий, но очень любят профессионалы. Как же так получилось, что дизайн со множеством цветовых переходов вдруг стал похож на творение рук Энди Орхола? А все очень просто. Формат DST, в отличие от других форматов, например, таких как PES, не хранит информацию о цветовой палитре, которую задал дизайнер во время формирования дизайна. Сохраняются только специальные команды, которые сообщают машине, что надо обрезать нить, сделать протяжку и остановиться. Ведь как вы понимаете, что надо сменить цвет? Машина останавливается. Но у машины не говорят, возьми катушку номер такую, то есть смени, вы сами ее выбираете. Машина понимает, что она после обрезки нити ей необходимо сделать остановку, дабы вы сменили катушку нить. Пример. Вы создали дизайн из четырех последовательно идущих цветов. Если вы сохраните этот дизайн на э, формате PES и передадите его на вышивальную машину, то когда она откроет этот дизайн, она вам покажет те, ту палитру, которую вы сохранили. Точнее, с ее, она будет ориентироваться на то, что вложено в нее, в ее программу, да, и откроет вам дизайн. А если вы сохраните дизайн в формате DST, то сохранятся только последовательные идущие проколы и нужные для машины команды. Информация о цвете и другая информация будет просто выброшена. Возникает вопрос, а зачем сохранять в ДСТ, когда есть вот такой вот прекрасный формат ПЕС? А затем, что формат ДСТ наиболее чистый. При сохранении формат формата DST практически не происходит искажений. А вот при сохранении в формате ПЕС могут возникнуть проблемы с дизайном. Например, появится лишняя прострочка или пропадут обрезки. Те, кто только начал вышивать, возможно, подумали, и как же определять цвета, где светло-бежевый, где желтый, где вышивать черным. Все очень просто. В процессе создания дизайна, дизайнер, используя палитры, которые встроены в вышивальную программу, задаст все необходимые значения и выставит их в порядке исследования. Когда придет время, дизайн будет создан, дизайнер сохранит его в формате DST и сохранит также сопроводительный лист, который выглядит примерно вот так. Именно этот сопроводительный лист вы получаете вместе с дизайном. Если же это происходит, кстати, на производстве, то дизайнер передает, дизайнер передает дизайн Оператору вместе с распечатанным сопроводительным листом, потому что у оператора очень часто нет компьютера. У него есть вышивальная машина, как правило, с монохромным дисплеем в большинстве случаев. Оператор или вы, прежде чем начать вышивку, внимательно знакомится с сопроводительным листом. Он смотрит, какие цвета задал дизайнер и ищет, какая палитра имеется у него. В случае с производством, там все цвета подбираются из того, что есть на складе. А в вашем случае, ну дизайнер же не может знать, какие цвета имеют все вышивальщики мира. Он выставляет стандартный, и в вашу задачу входит подобрать правильные цвета из имеющихся. То есть, в принципе, и в случае формата DST, если у вас он открывается в вышивальной машине, и в случае, когда вы работаете с другим форматом, вам придется подбирать цвета. Возвращаемся к скачанному дизайну в жутких цветовых переходах. Первое предложение. Поищите карту цветов. Скорее всего, она вложена в одной из папок. Второе. Если это простой дизайн, какая-нибудь травка-муравка с цветочками, то ну, возьмите на себя труд и подберите цвета. Не так уж это и сложно. Ведь все равно дизайнер, создавая этот дизайн, не знал, какие у вас есть нитки. Вам в любом случае пришлось бы подбирать цвета. А вот если это многоцветные вышивка со сложными цветовыми переходами от темно бежевого к светло-бежевому, то обязательно ищите цветовую карту или, ну, на мой взгляд, забудьте об этом дизайне. Потому что подбирать цвета к многоцветной вышивке, особенно когда там есть переходы тональные, это можно либо от большой любви, либо от большой бедности. Очень частый вопрос, такой примерно, вот вы говорите, что формат DST не хранит информацию о цвете, а вот как же в программе Embird Вот мы открываем в программе Embird файл, и, о, пожалуйста, смотрите, файл, файл DST, но ну, у него есть сетовые переходы. Отвечаю. Дело в том, что в программе Embird при сохранении файл формат DST – создается специальный дополнительный еще один файл, который называется EDR. В этом файле как раз и хранится информация о цвете. И когда программа открывает файл DST, она опирается, подбирает цвета именно на этот кусочек. Ну, надеюсь, теперь все стало более понятно.